Сеть поликлиник «Целитель» представляет новый многопрофильный медицинский центр. Специалисты нашего медцентра имеют высокую квалификацию и используют только проверенные технологии медицины. Прием ведут врачи всех направлений, терапевт и хирург принимают по страховым медицинским полисам при предъявлении паспорта. Мы работаем для того, чтобы вернуть вам здоровье. Это наша цель. Город Махачкала, улица Казбекова, 172, рядом с Республиканским диагностическим центром.